Привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже 6 лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете иммиграцию в Португалию, зайдите на мой сайт visportugal.com, там больше 120 полезных статей для тех, кто планирует переезд сюда, а еще там специалист по иммиграции, юрист, риэлтор, бухгалтер, преподаватель португальского языка, переводчик и даже семейный врач. В общем, на самом деле полезно. А сегодня мы приехали в Алгарве, на юг Португалии, где ребята из России открыли единственный в Португалии ледовый каток под открытым небом. Давайте я быстро расскажу то, что я вас знаю, а вы меня дополните или поправите. Вы из России, пять лет назад вы переехали сюда в Португалию в Алгарву. в Липецке в России у вас был крупный или большой бизнес, вы заработали там деньги и сейчас инвестируете их в этот развлекательно-образовательный комплекс. Да, спортивно-развлекательный он же образовательный комплекс, почти все верно. Пять с половиной лет я с сыном сюда переехала в Португалию как и большинство, наверное, всех иммигрантов, переехала случайно. Не я выбрала Португалию, а Португалия выбрала меня. Спустя год, когда я уже отдохнула после напряженной работы в России 20 лет практически, поняла, что сидеть просто и ничего не делать не могу, и нужно что-то новое создавать, и хотелось совсем другую сферу выбрать ну, наверное, осуществить свои мечты какие-то детские, юношеские. Поэтому родилась идея катка, тоже случайно, во сне приснилось. И потом уже, когда появилось именно это место, начали вырисовываться, появляться идеи другие, которые сопровождали уже каток. Что должна быть еще детская зона, где именно дети отдыхают, что должна быть зона поесть. Есть еще помещение пустое, где можно сделать мастерскую, которую сначала планировала сделать просто для себя. Тут у вас что, галерея? Здесь у нас помещение для персонала, каждый банеры раздевалка, склад. Тут у нас кабинет рабочий, тоже здесь он же склад пока. Mm -hmm. А рабочий для кого? А, то есть для, для вас. Для да? меня, да. Понял. Для меня, для шефа, где составляется меню, mm -hmm. где проходят все занятия, совещания. И здесь же у нас рядом... Здесь, кстати, я похвастаюсь. Я еще занимаюсь керамикой. И делаю это вот ваша такие... работа. Да, делаю вот такие штуки. Mm -hmm. В общем, все, что здесь встретите керамическое, это все мое. И все, что нарисованное, тоже мое. Класс. Это зона для тех, кто приходит заниматься Арт приходит на мастер-классы. Да? Да. Угу. Здесь будут проходить и проходят, собственно, мастер-классы. Образцы весь от детских мастер-классов на этой стене, на той стене взрослых мастер-классов. Класс. В общем-то, любой, кто даже никогда не держал кисть в руках, может прийти и за 3-4 часа уйти с готовой картиной. Практически любой. Некоторые рисуются даже быстрее, где вот акрил разливается, это буквально там на 40-50 минут. Остальные где-то 3-4 часа. Класс. Вот Здесь же у нас проходят мастер-классы флористические. Приезжает из Спартима очень талантливый флорист. Лора ее зовут. Вот, она делает прям с цветами, с растениями просто потрясающие вещи.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 Это единственная кухня в Португалии, куда нас пустили, по-моему. А, да, без головных уборов, без бахил и без фартуков. да. Но нас дальше, наверное, туда не пустят. Здесь у нас кухня. Это Андрей, наш шеф. Кухня вся тоже новая. Год работаем. Все пахнет. Да, все на набьем пахнет. И вьем, и вкусным. Будем потом пробовать. Здесь у нас бар. Бар уличный, который, в общем-то, работает как раз на зону детской площадки, на зону катка для людей, кто у нас сейчас, вот наши посетители. У нас тоже есть барное меню, в том числе, это, конечно, не ресторанное меню, а именно барное меню, но, тем не менее, тоже мы все готовим сами. У нас потрясающие новые завтраки, вот, ну и напитки на любой вкус, в том числе сейчас вот. Идет же еще неделя португальской Пасхи. У нас угу. Пасхи оформлены. Только сняли новогодние все рождественские, потому что закрыты были, и все висело, было красиво. А елку, кстати, на катке мы решили оставить. Ага. Да, думаю, но все равно коньки, зима. Ну да, да. Так что у нас еще и рождественская елка есть. Да. Это детский бассейн, да? Это детский бассейн. А, взрослого нет? Взрослого нет. Был взрослый бассейн. Вот здесь мы его засыпали, и у нас тут каток. Тут у нас еще фотозона для детей. Ага, Гарри да. Поттер, ну да, и не только для Фот... детей, больше, кстати, взрослые фотографируются, чем дети. Здесь, конечно, когда вот сейчас все закрыто, а когда в рабочем состоянии, здесь батуты надувные, здесь батуты не надувные еще стоят маленькие, тут много детей всегда. Летом, естественно, большинство в бассейне. Но сейчас вот немножко у нас тут запустение. Дети из школы, из этих районов или приезжают откуда -то? Приезжают, в основном приезжают со школы. Здесь школа старшие классы, как-то они не очень. Но приходят соседи, португальцы с детьми на выходные тоже, чтобы они покупались, поигрались. Ну, то есть это такой комплекс развлечений, правильно? Да, да. Это как, это Зумарин называется, есть такой да, развлекательный комплекс. Да, но ну, это... это огромный, да? Да. А у, а у нас небольшое, небольшое, собрано много всяких развлечений, разных активити. Почему Португалия стала э, случайным выбором? Случайным выбором. Ну или как? Потому как что я что вы хотела когда-нибудь, в принципе, в перспективе переехать в Италию. Я очень люблю Италию. У меня там много знакомых, много подруг и вообще мне очень нравится эта страна, Италия. Ну, как-то так получилось, что один раз, приехав в гости еще к одной подруге здесь, очень понравилась страна, очень понравился климат, очень размеренный, улиточный, черепаший ритм жизни. Вот Это то, чего мне последние 20 лет на самом деле не хватало. Наверное, поэтому. Остальное все случайно просто получилось. А в Италии нет. В так. один прекрасный день я поняла, что я еду домой. Сюда? Сюда, сюда домой, да. И вот этот черепаший, давайте перейдем в бизнес. Черепаший э, ритм жизни в Португалии, как он отражается на ведении бизнеса здесь? Вы же все с нуля построили. То есть вы не купили готовый бизнес, не купили даже помещения готовые, а все это построили сами. Да, все строилось с нуля. И опять же, в бизнесе, конечно, этот черепаший ритм, он очень-очень мешает. Если ты привык работать достаточно быстро, решать быстро вопросы, заключать быстро договора, то здесь это все происходит крайне-крайне долго. Иногда это растягивается на годы. А лицензию на начало строительства мы ждали почти два года, угу. чтобы начать только строить. И это, конечно, очень мешает. И, собственные работники все. Самая любимая фраза португальцев, наверное, это «а маня де маня», что означает «завтра утром», но на деле это может быть через месяц, через два, а может быть и через год, а даже, может быть, никогда. Ну, многих предпринимателей и бизнесменов из России, из постсоветских стран этот ритм жизни и вот такой вот, Формат взаимодействия с органами государственными, он просто разочаровывает. И Мне кажется, что многие опускают руки, но вы уже пять лет боретесь с этим или четыре. Ну, четыре, получается, года. Как у вас настроение? 3. Настроение у меня хорошее всегда. Я всегда вижу конечную точку, к которой идти, и она никуда не теряется, поэтому настроение и настрой, он тоже всегда остается поле зрения и знаешь, куда идти. Когда пришла идея, я пошла к мэру Лале, да. ну, чтобы поговорить, может быть, землю предоставить, и вот что я хочу, открыть каток. А мэр у нас говорит на русском языке. У -у -у. Да, он учился в Ростове, Виктор Алейшу. Он со своей женой Ангуланкой познакомился тоже в Ростове. То есть у него и жена говорит Блин, на нам русском языке. Ну а что если он говорит по-русски? Да. И очень хорошо, ну, достаточно хорошо с акцентом, конечно, но... Лучше, чем многие по-португальски. Да, да, лучше, mm -hmm. чем я по-португальски, это точно. Uh -huh. И я, наверное. Вот. <laughs> и мы с ним, когда разговаривали, я говорю, вот хочу открыть каток. Что было фигурное катание, мы же планируем еще тренера привести, когда ограничения э, снимут по фигурному катанию, я говорю, хочу хоккей. Чтобы он, он... здесь жил и преподавал? Да. Или чтобы она, он поставил? Она... Нет, она. она именно, чтобы жила, преподавала фигурное катание. Класс. Она чемпионка э, России среди юниоров. Класс. Вот у нас из Липецка она девочка. И, а, и я говорю мэру, вот хочу каток открыть. Он говорит, а зачем каток? У нас же футбол. Да. Каток зачем? А я ему говорю, а вот представьте, мы наберем, вот привезем тренера, наберем команду по фигурному катанию, наберем команду по хоккею, и потом, когда-нибудь, лет через 20, поедем на Олимпиаду. Да, пусть мы ничего не выиграем, но мы будем участвовать. Это будет первая команда, которая из Португалии участвует в Олимпийских играх по этим видам спорта. И он прям так загорелся, говорит, да, нам точно это надо. Вот такое у меня было первое знакомство с мэром. За кадром вы мне рассказали такой анекдот. Как у вы отдыхаете, а я не напрягаюсь, если можно. Сколько нужно денег привести в Португалию, чтобы жить не напрягаясь? Чтобы просто жить не напрягаясь, ну, наверное, нужно там 2-3 миллиона, которые э, положить в банк, получать проценты или инвестировать во что-нибудь, если ты не работаешь. Так очень многие делают. Я знаю таких людей, в общем-то, живут хорошо. В Португалии. В Португалии, да. И в Португалии, не только в Португалии, в других странах. Но я не могу сидеть и ничего не делать. То есть я могу сидеть и ничего не делать, но какое-то недолгое время... Вот мне хватило года отдохнуть, и после этого я поняла, что мне нужно что-то делать. Но я не могу делать маленькое. У меня не получается. То есть, если я начинаю там писать картину, возьму небольшой холст. Мне его мало, мне надо большое. Так же и строить, так же что-то создавать. Я не могу делать что-то маленькое, я делаю всегда большое. Ну, началось с катка, и все равно это все нарисовалось когда уже в общую картину все равно большое Денег нужно на все достаточно много и просто жить. И если создать, создать какой-то небольшой бизнес, на самом деле для этого денег много не надо. В Португалии очень много незанятых ниш, где не требуется большого финансового вливания, требуется просто желание, требуется умение, трудолюбие. Чтобы брать и делать. Бери и делай. Кто толкает, у того едет. Меня не простят, если <с я <с не задам вопрос, чтобы вы привели пару примеров. Все, что связано с детьми. Да. Этого здесь нету. Нету детских площадок, нету анимаций, нету дней рождения, вот чтобы организованных. нету каких-то квестов для детей. нету тех же самых квест-румов, которые тоже достаточно популярны в других странах. Ну, то есть очень много чего, то, что направлено на развлечение в сфере услуг. Ну, не страдает, а есть зоны для развития. Да. И не только, и в сфере индустрии очень много зон для развития. Например, те же самые резиновые покрытия, которые везде нужны, да, они здесь стоят безумных денег. Хотя производство, тоже мы рассматривали этот вопрос. Производство стоит копейки. Это переработка шин бэушных, сырье не стоит ничего. Тебе с радостью будут все шиномонтажи, которые есть в округе, их привозить. И перерабатывай, делай эту резину на те же детские площадки, ну, в общем-то, куда угодно. Угу. Те же вот дорожки, велодорожки, которые делаются по всем городам. Но стоит это все здесь безумных денег. И линия стоит не так дорого: uh -huh. то есть, да, не там не 2-3 тысячи евро, там, ну, примерно там да, 50-60 тысяч евро, и можно запустить линию. Но вопрос, опять же, в том, как медленно работают все разрешения. Алгарва у нас, это курортная зона. Здесь вряд ли дадут разрешение вообще построить такой завод, потому что это достаточно вредно. Но я думаю, что где-то. Вы рассматривали зон... такую бизнес-идею? У меня была такая бизнес-идея, я ее не рассматривал, но она у меня была. То есть бизнес-идей много. Да. Есть много сфер, куда можно приложить э, и свой труд, и куда можно вложить денег. Таких идей много. Это Кстати, у вас бизнес-идея или это так для души больше? Это для души больше. То есть она и бизнес-идея, но тем не менее это для души. Это то, чем бы, наверное, хотелось когда-то заниматься. Но все время не было времени, вернее, как не то, чтобы времени не было, не было возможности. Были дети, была семья, нужно было зарабатывать деньги, и поэтому, естественно, все было совсем в другой направленности. Была работа, работа, работа, 24 на 7. В общем-то, и детей я практически не видела, когда они были маленькие. Они мне потом лет, наверное, в 10-14 начали это высказывать. <сосуд> <сосуд> что, мама, <сосуд> ты где была? <сосуд> <сосуд> вот, ну, а сейчас и время появилось, и возможность появилась. Что бы вы посоветовали тем предприимчивым и трудолюбивым людям, ну, и вообще людям с правильными характеристиками, которые могут быть успешны в Португалии, в любом бизнесе и в любой стране? Как им приехать и понять вот эти э, зоны для развития и ниши, которые можно занимать? <сосуд> ну, для начала нужно приехать. И пожить здесь хотя бы несколько месяцев. И вот вы жили на Украине, в России, в друг... ну, еще в какой-то стране. Вы пользовались всегда какими-то услугами, какими-то товарами, то, к чему вы привыкли. Когда переезжаешь в Португалию, ты это видишь, что многого из того, к чему ты привык, этого здесь нет. Многие говорят, что этого и не надо. К примеру, ну как очень мало, э, к примеру, очень мало э, цветочных магазинов. Заметили? Да. И те ребята, которые приезжают и хотят открыть цветочный магазин, они просто закрываются, потому что цветы не покупают. Ну, португальцы не покупают цветы. У меня всегда дома живые цветы, я всегда покупаю. И дома, и здесь на работе у меня всегда стоит букет живых цветов. Я покупаю цветы. Но вы не португалка. Ну, я не португалка, но я покупаю цветы, значит, кому-то они здесь тоже нужны цветочные магазины. А как появилась идея сделать каток в Алгарве? Ну, идея приснилась, что должен быть каток. В Алгарве. Да, единственный уже при перели... вообще в Португалии. Ну я ж тогда не знала, что он будет единственным в Португалии. Я ж не думала, что он единственный. Приснилась вообще идея раскрутилась от катка. Сначала планировался просто каток, взять просто кусок земли в аренду или купить, и сделать лед. Сначала рассматривалось место на Марине, но потом тоже год были переговоры. И, в общем-то, год он у меня даже в аренде был, но там тоже сложности с землей. А Оказалось, та земля под судом. И, в общем-то, искали новую землю, и вот нашлось вот это чудесное место. Нужно брать услугу, нужно брать, вот ты выбрал свой вид деятельности, то, что ты хочешь развивать. Не получается у тебя, не надо все, не надо все бросать. Угу. Ты знаешь, если ты веришь в свою идею, я верю в свою идею, я знаю, что каток, он здесь пойдет. Во-первых, хотя бы потому, что он уникальный. Плюс уникальное само место, то, что у нас собрано так много всего и для взрослых, и для детей, и каждый может и отдохнуть здесь, и развлечься, и что-то новое почерпнуть, и что-то полезному новому научиться. Нужно брать и ее вести. Вот как ребенка, мы же его растим, вот родился ребенок, он маленький, он ничего не умеет, и что из него получится, мы не знаем, но если мы его... Растим, воспитываем, правильно кормим, даем ему правильное образование. Из него получается полноценный, хороший человек. Так и из бизнеса. Когда он родился, этот бизнес, мы должны в него очень много вложить. Кроме денег, соответственно, которые на первоначальном этапе нужны, мы должны вложить в него душу, свое умение, свои знания и растить его, растить. Вот первоначальный мой бизнес – который был в России, он тоже открывался, у меня было два человека в подчинении, и потихоньку-потихоньку он рос, и через 20 лет э, у меня уже работало 2000 человек. То есть его надо воспитывать, это как твой ребенок. Он родился, и ты его растишь. А есть какой-то бизнес-план? Ну, когда вот родилась идея э, катка, потом ресторана, потом бара, потом э, э, студии для мастер-классов, есть какая-то бизнес, какой-то бизнес-план, где там приход-расход? Конечно, был-то и был, и есть бизнес-планы, есть и план А, и план Б, и план С, и даже план Д, когда совсем все плохо. <laughs> Вообще любой бизнес, даже небольшой, без бизнес-плана открывать нельзя. А можете поделиться какими-то цифрами? Цифрами? Ну, ну, или может, логика, прям не цифрами, а логикой да. Да. Как вы рассуждаете? Потому что многие приедут и подумают Типа, блин, вот каток Какой каток на юге Португалии? Кто будет ходить на коньках ну, На самом деле, мне до сих пор это говорят Какой каток ну, вот. в Португалии Кто будет ходить? Да, люди привыкли Здесь играть в футбол Да, у нас через дорогу здесь стадион Где люди играют в футбол И там всегда людей много Опять же, если ты берешь какую-то сферу бизнеса Особенно новую ты ее всегда должен, во-первых, ты ее должен вывести на тот уровень, когда к тебе люди захотят прийти. Когда они знают, что могут прийти в любой момент, что они получат качественную услугу или качественную продукцию. Этот продукт, особенно если он новый, его нужно, так сказать, нести в массы, его нужно развивать. Конечно, нужно просчитать сколько-то, если это прям идет с нуля, с нуля, если требуются какие-то капитальные строительства, ты все закладываешь, все просчитываешь и прибавляешь по португальски. Уже я не так прибавляла, я по-русски mm -hmm. прибавляла. А здесь по-португальски прибавляешь ровно столько же. То есть ты все посчитал, все учел, у тебя, например, получилось, к примеру, 20 тысяч. Да. Вот ровно 20 прибавлять. А по-русски надо сколько прибавлять? Половину. 10? Да, потому что рассчитать все, тебе строители приносят э, смету, ну, к примеру, там на 50 тысяч, да, говорит, все, здесь уже все посчитано, все-все есть, в итоге ты им платишь 100. Но строители у вас наши были, ну, во главе был наш счет. Да, да. Но все, уже да. по португальскому да, формату да, работал. Да, давно живет. Да, Понятно. И это всего касается, абсолютно всего, не только строительства. Почему по-русски, вот я всегда в России закладывала еще плюс 50%, потому что есть неучтенные какие-то моменты. Ты планируешь мебель купить за столько-то, а потом раз проходит время, даже та же мебель уже стоит других денег, да? или тебе понравилась уже другая, или там у тебя появилось новое видение, и ты понимаешь, что тебе уже это не подходит, а надо другое, потому что кроме того, что ты воспитываешь свой бизнес, он у тебя растет, ты тоже меняешься, ну, да. да, и у тебя приходят новые концепции, и ее тоже нужно менять. Но любой бизнес-план, просчитать все возможное, умножить на два в Португалии. Какие есть еще, может быть, моменты, к которым вы пришли, во время развития этого бизнеса. Временное пространство надо... в бизнес-план тоже обязательно надо у умножать. вкладывать, и в Португалию умножать. Я даже затрудняюсь говорить, насколько. <laughs> Я планировала все сделать за год, у нас уже четыре года продолжается, и в полном объеме мы еще не открылись. Но это не все зависит от Португалии или все зависит от э, бюрократии? Очень много зависит от бюрократии. Очень много, ну... почти все. Нормальный человек посмотрит и подумает, ну его нафиг. Ну вот ты привозишь деньги сюда, вкладываешь сюда, не знаю, там 500 тысяч евро в бизнес. А вместо того, чтобы тебя со всех сторон поддерживали, тут привлекая инвестиции из-за границы? Есть быстрые деньги, да? То есть, чтобы получить быстрые деньги, надо открывать другой бизнес. Угу. У меня бизнес, опять же, ориентирован э, очень много вы видели на детей. Да быстрых денег с детей не бывает, то есть все равно это нужно очень достаточно много вложить, много развить и только потом пойдут деньги, и ресторанный бизнес это не быстрые деньги, то есть все, чем я в данный момент занимаюсь, это не быстрые деньги. В такой туристической зоне, наверное, очень-очень много ресторанов, очень много вот этих развлекательных всяких заведений мест, кроме катка, чем вы еще выделяетесь или как вы вот рискнули заходить в такой высококонкурентный бизнес здесь? У нас, да, тоже рестораны, и это высококонкурентный бизнес, но это не основное. Это все-таки у нас сопутствующее. Основное у нас это каток, это детский развлекательный центр, площадка, бассейн, арт-студия, и здесь у нас конкурентов нету. Угу. То есть мы единственная, ну, собственно, мы единственный такой центр, который не только в Веломоре, и в квартире здесь боюсь, что я даже в Алгарве таких центров во всем Алгарве не встречала Можно попробовать? Да Ну это искусственный, что да, это Да, это, это пластик Просто пластик Специальный пластик, не просто пластик, специальный пластик, который стоит кучу денег Ну Вы говорили, огромную. что у Плющенко такой же Да, у Плющенко такой же лед дома И на Евровидении, может быть, он на таком катался? Скорее всего, кстати, да Супер называется лед, это лед американский его производят там. Я думал, что надо столько электроэнергии, чтобы поддерживать лед, но если это пластик, то да, какие пластик. проблемы? Изначально большие вложения, а потом, собственно, только хороший уборка. Понял. Да. Кто так. ваша целевая аудитория? Моя целевая аудитория, конечно, это наши люди русскоязычные. Это русскоязычные и все, кто здесь живет. То есть это и португальцы, и наши, и любые другие иностранцы, любые другие иммигранты. Понятно, что португальцы никогда не видели льда, никогда они не катались на коньках. И основное сейчас, основные наши гости, это гости, конечно, русскоязычные, Потом немного англичан, немного голландцев, итальянцев, те, ну, у кого это вообще хоть как-то есть. Но португальцы тоже начинают потихонечку ходить, потому что они смотрят, ага, а вот это что? португальцы вообще народ очень пугливый. Почему-либо новому, да, угу. очень пугливый. Когда мы открылись здесь и в, первые, в первое время... Соседи, которые живут в соседних домах и видят все из окон, то, что происходит. Они в сторис на а, Они это сначала нет, они сначала приходили посмотреть. <гум> Зашли, посмотрели, э, огляделись и ушли. Дня через три эти же приходят выпить по чашечке кофе. Потом еще дня через три, там четыре или неделю, приходят уже, например, выпить кофе с десертом. Потом уже приходят выпить коктейль, и только потом они придут поужинать, и потом, через два месяца, они придут со своим ребенком или внуком и приведут его на площадку. То есть португальцы внедряются во все новое очень-очень тяжело, но тем не менее они внедряются. А люди вот тут не жалуются на шум? Хотя Нет, люди не, не жалуются. жалуются, они могут жаловаться, но люди не жалуются. Я думаю, что люди очень довольны, что мы здесь построились потому, потому Тут что, до... был что здесь была свалка реально. А, понятно. Да, я думаю, что у них э, и квартиры в цене поднялись, э, теннисные корты достроили буквально неделю назад. Это уже за это вами, все да? было пустые, да. У них есть какая-то особенность? Именно у жителей этого региона. Ну, это туристический регион. Да, это туристический регионы. Соответственно, регион. тут очень много туристов. Вы, но вы на них не нацелены. Я нацелена на всех. Да. Но если брать с кем бы я хотела работать, я бы хотела работать с гостями, которые живут здесь. Почему в туристической зоне быть ориентированных на местных, а не на туристов, которые приезжают и просто... Мы уже говорили, что... Для меня вот этот именно бизнес, рестораны и развлекательный, он для меня новый бизнес. Открылись мы только в июле прошлого года, и туристов я с того момента еще не видела mm -hmm. никаких. Поэтому в том числе, в связи, если сейчас раньше здесь люди открывали развлекательные места, рестораны, исключительно особенно в вальда-лоба открывали исключительно нацеливаясь на туристов то этот год показал что на туристов целиться нельзя только на туристов целиться только нельзя. на туристов целиться нельзя нужно иметь целевую аудиторию э своих гостей тех кто здесь живет туристы это хорошо и если они придут три месяца в год к нам большой толпой мы с ними тоже справимся и будем их три месяца любить а все остальное время будем любить всех наших местных жителей. Местные знают, что это заведение, которым владеет э, русский человек? Да, знают. Как местные относятся к русскому бизнесу вот здесь, в Олгар? Я не знаю, как местные относятся к русскому бизнесу, потому что я с ними именно по этому поводу не разговаривала. Но все местные португальцы относятся к русским, да и ко всем остальным очень-очень хорошо. Более того, знаете, как у нас раньше было, э, в город приехал иностранец, да, ты увидел иностранца, ой, иностранец, прям познакомиться с ним, а ничего себе, он там вот из Италии или еще там откуда-то из Германии. Э, мы где-то гордились даже дружбой, знакомством с иностранцами. Здесь все то же самое, португальцы точно такие же. Португальцы гордятся знакомством и, и дружбой с иностранцами. Им так же, как и нам, собственно, все люди одинаковые, им так же, так же как и нам, кажется, что, у этот человек из какого-то другого мира. Поэтому очень хорошо они относятся ко всем, и ко всем национальностям они очень хорошо относятся, без разницы, кто ты русский, литовец, казах, украинец, немец. Португальцы очень хорошо, очень дружелюбные, очень хорошо относятся ко всем иностранцам. А да. какие планы или какие идеи? А мастер-классы хотелось бы развивать, потому что у нас вот тоже есть очень хорошая девочка, она сейчас в Англии, но скоро вернется, она у нас проводит мастер-классы детям, пряники расписывают они, ну, вот, опять же, я говорила, флористические мастер-классы, арт-классы, детская йога тоже приходили уже, со мной разговаривали, чтобы вести именно детскую йогу. Детские танцы хотим тоже вести. То есть мастера и вот эти преподаватели, они ищут локацию, где да, можно делать да, такие да, мастер-классы. Да. Ну, у нас вам площади это выгодно много, и выгодно. У нас площади много, в общем-то, мы, конечно, готовы предоставлять, и чтобы нашим гостям было интереснее приходить к нам, чтобы всегда есть что-то новое. Ну, и это не только развлекательный формат, а и образовательный. Спортивный, развлекательный, образовательный, отдыхательный. Вы еще говорили о том, что многие местные очень открыты и готовы помогать. Да, очень сложно на начальном этапе, когда переезжаешь, когда эмигрируешь, ты не знаешь языка, ты не знаешь, как вообще в принципе, что работает в этой стране, потому что ну, законы все равно разные, работают все учреждения, все по-разному, и нужно знать, когда тебе нужно, например, там получить помощь юридическую, куда тебе нужно бежать, да, нужно получить помощь медицинскую тоже, куда обращаться. Мне очень нравится здесь русскоговорящая комьюнити. Мне не очень нравится, что происходит в Фейсбуке на русскоговорящих. В русскоговорящих комьюнити. Да, в русскоговорящих комьюнити. Но мне очень нравится, что происходит здесь у нас в нашем русскоговорящем комьюнити. Face to face. Да. Все люди, особенно те, кто здесь живет давно. Все с радостью помогают по любым вопросам, с радостью дают советы, говорят, куда нужно обратиться. И у нас, я считаю, у нас вообще какое-то уникальное место, не только потому, что такого места еще здесь нет, да, именно как в бизнес-плане, а в том плане, что к нам приходят гости уникальные. У нас замечательные люди. Основная, конечно, часть сейчас – наши русскоговорящие. И они не только готовы помочь они все очень интересные. Я здесь познакомилась с большим количеством людей разных профессий, разных национальностей из нашего постсоветского пространства. Сами люди уникальные. Мне не встречался ни один подлый человек. Причем это не имеет значения: либо человек зарабатывает много денег, либо человек зарабатывает мало денег. У нас круг общения он очень-очень разный. И вот именно близкие друзья у нас тоже все разные, у всех абсолютно разные, разное количество дохода, разное количество денег. Но мы настолько комфортно с друг с другом общаемся и друг другу помогаем. Может, я думаю, что все-таки место, сама Португалия, играет в этом очень большую роль. Меняет людей. Меняет людей, да. Я очень редко встречаю здесь, по крайней мере, вот те люди, которые к нам приходят, я не встречаю озлобленных людей, что, например, в нашей стране Может, это связано... происходит на каждом шагу, да? Может, это связано с э, достатком? Я не думаю, что это связано, ну, не с достатком. С уверенностью в завтрашнем дне. С уверенностью в завтрашнем дне, да. Португалия очень социальная страна. Они знают, что они не умрут от голода и их не оставят э, там, без медицинской помощи. Да. Эта уверенность формируется. Вот, я думаю, что и уверенность это формируется. Плюс есть такое... Знаете как, я жила в средней полосе, и с погодой у нас, конечно, ну, здесь 300 солнечных дней в году, а у нас наоборот, 60 солнечных дней в году. И утром встаешь у себя в городе, в России, в ок... вроде бы и настроение хорошее, все хорошо. Окно открыл а там все серо, на улицу вышел, люди не улыбаются, никто друг другом не здоровается, ну, если только это уже знакомого встречаешь, с тобой здороваются, то здесь просыпаешься, и даже если настроение не очень, открываешь окно, там солнце, ты уже улыбаешься, ты выходишь на улицу, идет абсолютно незнакомый человек, у нас здесь Виламора, город маленький, идет незнакомый человек, он с тобой здоровается, даже если ну, он это идет, деревенская а, такая вот может культура Может быть, но тем не менее И люди все позитивные, люди улыбаются а, У нас в России, к сожалению, это встречается крайне редко Что на улице идут улыбающиеся люди Знаете, люди посмотрят нас из России, из Украины Скажут, ага, конечно, конечно Она денег где-то взяла, приехала И люди ходят, улыбаются Здесь все люди ходят, улыбаются, не только мне вам же тоже люди улыбаются И мне улыбаются Знаете, вот сейчас вас слушаю И мне кажется, что вы как будто вот только приехали Вот как будто вот все так солнечно В смысле, радужно. не сняла еще розовые очки? Ну, типа да Нет, сняла давно Я 4 года строю Ну вот Я их сняла и меня, давно Меня удивляет это ваше настроение Не то, чтобы оно э, нестандартно это классно, потому что я, например, к этому пришел тоже, но я не реализовывал такие проекты, когда тебе надо каждый день, каждый месяц бороться, бороться, бороться, бороться. Если человек хочет работать, он всегда будет работать. Если у человека есть цель заработать денег, поверьте, Роман, он их всегда заработает. Если нет такой цели, если есть только желание, вот человек лежит на диване и говорит, я хочу иметь много денег. Хотелки, к сожалению, не осуществляются. А если есть желание, трудолюбие, старания, если ты знаешь, вот ты работаешь, ты делаешь вот эту работу, ты взял себе проект и его делаешь, делаешь шаг за шагом, степ-бай-степ, ты обязательно это сделаешь. Если у тебя есть цель заработать денег, ты их заработаешь. Я работала 20 лет так, что я именно зарабатывала деньги. Сейчас, и прям вот спасибо всем высшим силам, которые есть, что я достигла того уровня, что я могу открыть для себя бизнес, которым мне просто хочется заниматься, не для зараба... да и для зарабатывания денег, безусловно, бизнес он... Ну, если он не будет да. приносить деньги, вы сможете финансировать его? То есть это как футбольный клуб у Романа Ну, я а, вот Абрамовича. уже, собственно, почти год-то это финансирую, сейчас он не приносит денег никаких, потому что сначала было открытие, вложений очень много, то есть вы видите, это купленная, да. это купленная земля, это все построено на собственные деньги, Вложений очень много, пока прибыли нету, но я надеюсь, что она будет, потому что когда-нибудь это все кончится. Понятно. Вся эта весь и когда-то мы начнем. Но я к тому, что хорошо, что настает... настает тот момент, плохо, что он настает не в 20 лет. Да. да. Вот когда в 20 лет у тебя был бы те мозги уже, которые они у тебя сейчас, то понимание, видение ситуации, видение того, как нужно что делать, и, ты это, и количество определенное денег, чтобы это делать, это, конечно, было бы вообще супер. Ну, сейчас, опять же, есть двое взрослых детей, которые потом это будут продолжать, и им как раз сейчас 20. Вы передаете им это? Пока нет, я знания. еще пока нет. Нет, конечно, я делюсь с ними и знаниями, и опытом, но передавать пока не готова. Наверное, все-таки им надо какое-то как время или 10... да, да, про управление, ну, конечно, чтобы научиться конечно, этому да. управлению. Португалия это та страна, куда можно приехать зарабатывать <свят> деньги. Португалия это та страна, куда нужно приезжать зарабатывать денег. <свят> Потому что здесь работа непочатый край.